Сегодня хочу сделать небольшой обзорчик и похвалиться вот таким вот топором. Фирма Гардена. Вернее, если быть честным, то это не Гардена, а Хукскварна. Да, то есть это их топор. Короче, Хукскварна в Швеции выпускает его с красной ручкой. Значит, ставки здесь идет с черной. И вот такой вот цвет морской волны у него фирменный значок. Значит, что нам пишут? Делают, что Гордына пишет в Германии. По другой информации Чехии. Ну, в принципе, в Германии тоже неплохо. 25 лет на этот топор идет гарантия. У того же фикса. Фиксас. Дают 20 лет, по-моему. То есть топор, который я взял, это такой универсальный. Кило 400 килограмм. С копейками головка весит и 400. Вот. значит, ручка здесь с какого-то армированного пластика. То есть в рекламе показывают, по ней автомобиль проезжает. То есть, в принципе, все пофигу. Чехол. Но ну, не знаю, насколько качественный пластик. В отличие от того же Фикскерса. Здесь ничего не надо защелкивает, то есть он вынимается вот таким вот образом. Раз, и топор снят. Ну, не снял я еще это. Сейчас сниму. Ну, что там? Защитная накладка из стали. Значит, 60 сталь. Значит, ручка со скажите, скользящим этим. Значит, здесь слитая голова. самой ручкой значит, угол заточки позволяет значит, не застревать топорищу в отличие от фискарса заточка у него практически не прямая а округлая то есть это действительно такой очень очень хороший по сути кубскварновский топор фирма гардена сейчас еще как бы марка вернее гардена она не пошла то есть ее только начинают продвигать, но говорят, что это даже лучше. То есть это, по сути, по технологии, по всему-всему сейчас самый-самый лучший топор. Из вот таких вот фибропластовых ручек, ручек, которые покрытие и так далее, развесовка, заточка. Ну и, соответственно, сразу я взял для подводки точилку тоже Гордена, То Она алмазная. Так с 25 лет на него гарантии дают, хотя не знаю, действительно точилку можно давать 25 лет. Ну, в общем, попробуем. Вот такой топор. Значит, я перед тем, как его выбирать, пользовался им, значит, и с аналогичным фиксерсом. Какой он там, по-моему, не, не 70-й, а 10-й, наверное, да, фиксер X10. То есть они аналогичные. Показатель пробовал рубить. Ну, честно говоря. Наверное, не заметил особой разницы Но все равно показалось мне, что гарден рубит гораздо лучше И рубит, и колет То есть, действительно Чуть-чуть по продуманнее топор Но и стоит Сейчас Фискарсы идут со скидками везде Допустим, такой топор Фискарс будет стоить рублей там 2500 это стоит трешку То есть, он немножко все-таки подороже Если попасть на акцию То, конечно, надо однозначно брать гардена. Ну, а так, в принципе, разница, я думаю, не очень большая. Вот. Ну, так как разница небольшая, с фиксорским его сравнивать особо не хочу сегодня. Хочу сравнить его с другими топорами, такими на деревянных ручках. Это у меня два колуна будут. Посмотрим, как колют по сравнению с ними Гордена. Топор плотницкий, ну и маленький топор щепу. Вот, попробую во всех, во всех его этих. Ну и нарубить мне надо жердей. Выберусь в лесочек. Ну, собственно, вот с чем хочу сравнить. То есть здесь есть вот такой вот топор, которым я подрубаю веточки. Беру его с собой в лес. Такой хороший, тоже я его подвел. Собственно, астрата у него, наверное, режет бумагу. Так, далее, значит, тамагавчиком я тоже, он очень острый, щепу рубаю. Значит, два, как бы, плотницких стандартных старых топора. Как бы мелкие поленья рублю, и тоже подругать что-нибудь. И два колуна. Один вот такой вот интересный, форма, провошенная длинная ручка. И классический, ну, вот, я рассказывал в одном из видео, как его улучшить эффективность, наточив специально. Смотрите у меня немножко защита уже здесь побилась, у них ее нет. Ну, в общем, попробуем в деле. Так, ну, начнем с колки. вот такой дубовый полез довольно-таки большой. Сантиметров, наверное, 70. Чуть-чуть наискосок. Соответственно, коль мы чем испытуемые гордена наши, колонны вот таким вот и классические. Тоже хорошие заточки. Так. частоты эксперимента пробуют вот так так первый удар ну, кого нормально Сипит. следующий наш Очень удобный, кстати, чехольчик. Раз. Весит, наверное, в половину от этих. Ну, там отсипывались края. Сейчас посмотрим. Как он берет такой. Сейчас вот удар пришел сюда. Ничего, собственно, нет. Ага. Так, ну еще раз. Классический. В принципе большой разницы не вижу первый раз просто посередине заходил этого разница в чем он легче конечно он весит кило 400 этот наверное весит килограмм два с половиной это вообще не знаю как под... 4 то есть в принципе Рубит одинаково, но, ну, конечно, этим вообще не устаешь. Вот. Следующий, давайте сразу тестик, как может ругать щепу. Ну, соответственно, да, у нас таких много, но нет. Короче, это, да, это тоже либо томагавчик маленький ну, нормально щипает не вайки узки и вот такой вот таежный топор уже щипку нормально отщипает, но застревает ну, классический топор хуже чем в примерно как Маговка, ну, а теперь давайте наш Мердена, грызается прям, смотри он, грызает ветки, это да, это вот его, Скажем, вот этот и вот этот, два топорика, которые щипущие, здесь конечно вне конкуренции. Так, ну теперь пойдем попробуем разрубить дровишку тем же таежным, наверное, этим. мы ну, попробуем сейчас классически разрубить. бревнышко посмотрим, скольки удар тот, по другой. Ну и наш дрова который давай элементарно так вот есть сырая дровина легковатая сейчас попробую ее разрубить вдоль кран слючит как тыла великолепно просто сейчас тоже самым обычным лесным Давайте возьмем Но он застревает в отличие от нее. Да. Так, ну-ка. снова. Может дерево какое-то нашел другое. Сигаешь прекрасно. Да. Это конечно его. попробуем поперек здесь значит конечно это гордену просто великолепный такой ну и теперь такой вот на один и буду рубить так значит, сначала смотрим со скольких ударов перерублю яку Девять, здесь, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, собственно, семнадцать ударов 10 сантиметров. Ну-ка, вот кусочки сшибают. Так, и сейчас посмотрим у нас топор кстати очень острый покажу он режет бумагу так. Короче, тем удобнее. 19, нет, еще чуть-чуть. Двадцать. -чуть. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать два против семнадцать. Ну плюс минус. И подустался мы. Ну что? можно сказать, топорики зачетные. Ну минус, конечно, есть. Это цена. Значит сколько стоит этот, можно таких купить 4 наверное. Да. То есть, если в принципе вам много инструмента не мешает, можете взять и томагавка таежный, и плотницкий и уложить в одну и ту же сумму, что и этот. Вот. Или взять его одни. В принципе, очень мне понравился. Еще, конечно, с ним приловтиться. Будет вообще великолепно. Но вообще ничего нету. Хотя здесь, когда рубил он тот пенек, попал немножко по камню, что неправильно. Но тем не менее никаких следов не осталось. В общем, рекомендую. Если деньги есть, такой игрушки себе. Баловать надо. Все. Так, ну и резюмируем. Значит, топор действительно великолепный. Как я уже говорил, я его с аналогичным справ... сравнивал с Фискорсом. Тот чуть-чуть мне ну, не знаю показался похуже. Хотя разница практически не отличается. Значит, как колун, конечно, вот этот топорик на 1,4 400 Чуть-чуть не дотягивает, скажем так, с первого удара. Если уж колода большая, конечно, не получается, как правило. Надо второй удар ложить. Если с краю, то Но да, ну, Потому что это действительно топор. Именно. Именно топор. Вот как они здесь пишут. Да. Топор для Значит, рубки срубки веток и колки дров. вот То есть это не колун. То есть более тяжелые модели, а их там еще три впереди идет. Это вторая с краю с маленького. Значит, они уже именно идут к Этот именно такой хороший валочный топорик. Я считаю, очень достойный его можно вот сравнить с моим этим, если бы как говорится, вся разница в весе, то есть этот весит посильнее, поэтому у него пробивная способность, плюс угол заточки, я вот обещал, показать. то есть видите, проводится, мы ним порубили бумагу, режет, как говорится, но ура, тем же фискарсом если провести, то нет у него, он фискарсом гордовин угол заточки тупей, тем не менее он щепу стругает на ура, еще даст фору топором. в дерево вгрызаются примерно одинаково, но гардена не застревает в дереве, в отличие от таежного, то есть в принципе топор зачетный, если, как говорится, деньги есть, покупайте смело, Плюс я уже сегодня вот ударил кувалдой, когда куча топоров лежала рядом. Полено в него отскакивало. Ничего у него даже на ручке не царапило. Они, собственно, в рекламе показывают, что по нему машина проезжает, по ручке ничего нет. То есть здесь армированное такое хорошее стекловолокно. пластик отличный. Значит, из всех мер безопасности написано, что по нему нельзя бить молотком но им колье забивать можно здесь кувалдочка есть в общем ну такой обзорчик я думаю их еще мало в интернете да практически нет я думаю очень очень позитивный отзыв у меня так вот. все